привет всем ребята на улице такая красота сегодня просто слов нет солнце светит погода расчудесная сегодня у нас 1 декабря началась зима все выние тишина солнце. просто вообще хочется гулять и домой вообще не заходить красота просто слов нет неописуемую вокруг. Записываю видео сегодня. Засняла улицу Чапаева немножечко и на пригород сходила, тоже немножко поснимала. Вот сегодня выбралась я наконец-то из дома. Ну что ж, всем приятного просмотра. Это улица Чапаева. И здесь когда-то стоял знаменитый дом коммуны, первая в городе многоэтажка. Строилась в 30-е годы, прослужила около 50 лет. Потом здание стало аварийным, в середине 80-х годов его снесли. Но пятиэтажку, построенную на его месте, по привычке называют «дом коммуны». Иду мимо городского парка. Вдали наш краеведческий музей. А это районный дом культуры. В этом году улицу Советскую частично сделали пешеходной. Вместо асфальта уложили плитку. Вокруг парка сделали новые дорожки и ограждения, но здесь еще не успели поставить. Здание Аткарского педучилища или колледжа. До 1917 года это была женская Алексеевская гимназия, названная так в честь рождения цесаревича Алексея. Зданию требовался ремонт, и с 2011 года оно пустовало. В этом году начались работы по восстановлению. Это одно из самых красивых зданий города, построенное при городском голове Павлюкове Федоре Николаевиче. Губернатор не давал разрешения на это строительство Павлюкову, а тут как раз у царя Николая II родился наследник Алексей. И Федор Николаевич собрал большой сход от Корчан, где было принято решение построить в честь такого важного события Алексеевскую женскую гимназию. И губернатор был вынужден строительство разрешить. Началось оно в 1905 году, а уже в 1907 году гимназия открылась. Очень красивое здание. Хорошо, что постепенно начинает оживать. Подошли на пересечение улиц Чапаева с улицей Советской. Советская только что после ремонтных работ. Это здание дома быта. Помню, что на первом этаже была парикмахерская, на втором – ателье по ремонту и по шилу одежды. Идем дальше. Улица Чапаева получила свое название с 1935 года. Когда-то давно она была Верхнестрижевская, потом Водопроводная. Здание ветлаборатории. Кажется, раньше это была ветлечебница. Напротив располагаются одноэтажные дома на несколько квартир. Заглянем во двор домов 44 и 46. Возле 44-го дома много крепких блочных гаражей. За них я не стану заглядывать. Там видны крылечки квартир. Пойду по улице Чапаева до пересечения с Республиканской, почти к самому началу улицы. Мало кто знает, что до 1917 года городской голова Павлюков Федор Николаевич планировал строительство конки, конной городской железной дороги в нашем Аткарске. Транспортное кольцо проходило бы по улице Чапаева, где я сейчас нахожусь, бывшая Верхнестрижевская, по улице Коммунистической, называлась Протопопская, и обратно на республиканскую, ранее Староострожевская. Как раз на пересечении вот этих улиц, Республиканской и Чапаева, должна была находиться основная станция Понки. Главная остановка располагалась бы на вокзале. Улица Республиканская очень оживленная, постоянно машины. Ну а здесь тишина. Дорога за этим домом ведет нас с самое начало улицы Чипаева, а по этой тропинке можно спуститься на улицу Горную, что тянется вдоль реки от кора к плотине. Тишина. Деревья в Через речку находится улица Мельничная. Хорошо видно районы Аткарска-Телятинка и Комитет. спустилась по тропинке вниз, к подвесному мосту. Хорошо тут, наверное, особенно весной и летом. Но река иногда по весне выходит из берегов. И подтапливает и улицу, и дома. Пройдусь по мосту. В следующем видео я покажу вам улицу Горную. Всем спасибо за просмотр. До встречи!